Перейдем к участникам рынка, ну и их интересов. Кто значит участник рынка? Да. Суть бизнеса – нести благо человечеству, но при этом обязательно приносить прибыль владельцу, иначе бизнес обречен на провал. Это в принципе логично. Да? В ином случае это и не бизнес вовсе. Проще говоря, снаружи бизнес выглядит благом для клиента, а внутри его схема проста – купить дешевле и продать дороже. И это касается любого бизнеса. Насчет блага для человечества вопрос спорный, моральный. Благо, которое несут финансовые рынки, это информация, понимание, здоровье и очистки той или иной отрасли экономики страны в целом. Что в итоге сказывается на благоприятных решениях даже в других нишах. Данный вид бизнеса очень похож на лесных докторов, на диафлот, да, то есть трейдинг заставляет держать в тонусе все отрасли страны, так как при малейших ошибках управления рынок может начать лихорадить, что в итоге может загнать определенные компании и даже страны в экономический коллапс. Это не так плохо, как кажется, так как в таком случае происходят крупные изменения, компании или меняются в лучшую сторону, или закрываются, тем самым освобождая ниши для других игроков. Да вот и все. То есть, например, рост биржевых индексов указывает на рост акций определенных предприятий страны и свидетельствует о том, что данные предприятия развиваются, растет количество рабочих мест, что обеспечит повышение уровня благосостояния населения. В конечном итоге растет экономика страны, это прослеживается через рост валюты, страны, естественно, и привлекает внимание зарубежных инвесторов, которые будут вкладывать, то есть покупать и строить другие предприятия в стране, и это положительно скажется на уровне жизни населения и на развитии малых и средних предприятий. То есть бизнесов по производству комплектующих и других смежных для вот этого большого бизнеса, и для университетов, которые смогут обучать больше студентов и предоставлять им направление работы. Вот примерно такой спиральный да, цикл. Следовательно, если индексы, валюта и другие производные падают, все происходит с точностью да наоборот. В этой ситуации необходимо менять алгоритмы действий как для государства, так и для частных предпринимателей и их работников. То есть, уже есть определенная точка опоры для прогноза и принятия верных решений. Что же касается участников рынка, важно знать, что, грубо говоря, участников, чтобы понимать, как эффективно управлять активами, имея в виду конкурентов, чтобы, ну, конкурентов, которые могут свести прогноз к нулю, или самих клиентов, которые обеспечат рабочее состояние бизнеса. Ну, например, представьте, что все участники, вернее, жители определенной страны, поголовно являются профессиональными торговцами автомобилями внутри страны. Очевидно, что такой бизнес не мог бы существовать в силу дефицита клиентов. Но такого, как правило, не бывает, так как есть множество других ниш бизнеса, не связанных с торгами на автомобильном рынке, но имеющих необходимость в транспорте, а значит, участвующих на авторынке с позиции покупателей. Так же сам происходит и на финансовых рынках. Участников много. Но у каждого свои уникальные потребности использования данного рынка. Есть определенный натуральный баланс участия, представленный несколькими группами участников. Общими для всех типов рынков администрация рынка, спекулянты, ну то есть торговцы, перекупщики, скажем так, какие-то хранители, депозитарии и другие сферы, ну то есть клиенты. На валютном рынке э, мы Поделим каждую из них еще на два типа для количественной точности, более удобного понимания и применения данных. Мы рассмотрим каждую группу в отдельности с целью понять риски и вероятность. исполнения прогнозов в зависимости от интересов для групп участников, а также для того, чтобы выявить долю рынка, которую занимают профессиональные торговцы, то есть трейдеры. Итак, группа участников следующая. Центральные банки. Центральный банк – это административный орган страны, в основном занимающийся координированием денежно-кредитных операций, эмиссией денег, валютными интервенциями, чаще всего воздействует на курс валюты посредством изменения учетной ставки, то есть ставки рефинансирования и вливания денег в финансовую систему. Детальные, как бы, что такое ставка там, и так далее, мы ну, вообще детальные мы рассмотрим задачи и воздействия на валюту, во второй, ну, скажем так, даже не на второй, а на третьей лекции, когда будем рассматривать фундаментальный анализ. Это один из анализов, в ходе которого строятся прогнозы изменения цен. При этом важно понимать, если спекулятивный интерес, ну, ну, так, секунду, да, спекулятивная любая интереса, значит, значит, мы делим, на несколько даннее есть получается э, администрация, есть участники например, покупатели, продавцы, и перекупщики между ними, да, которые бегают. Есть администрация. Так вот, центральный банк это в каком-то смысле администрация. И сейчас вопрос есть ли спекулятивный интерес, ну то есть торговый интерес у центральных банков? Заинтересованы ли они купить дешевле и продать дороже? Ответ однозначный – нет, потому что это не коммерческая организация. Центральный банк – это государственный, ну или, допустим, в Штатах это не государственная частная структура, но, тем не менее, это административный орган, который администрирует в соответствии с законодательством, денежно-кредитную политику страны. Заниматься коммерцией ему запрещено законом, а значит, он выполняет другие функции, не связанные с трейдингом. Иначе он поставил бы сегодня, там, Валюту какой-то страны там в ровень, но он может испортить, там экономить. Короче, это запрещено, он не может так делать, как ему захочется. задача Задачи другие. Ну, мы об этом будем говорить э, в дальнейшем, когда будем говорить про фундаментальный анализ, далее следующий участник: коммерческие банки. Значит, или маркетмейкеры, как еще называются. Ну, есть маркетьюзер, есть маркетмейкер. Маркетмейкер. Так, секундочку. Коммерческий банк. Коммерческие ⁇ это коммерческие организации, выполняющие приказы клиентов на покупку или продажу валюты. То есть кредитно-депозитные операции ну, и денежные переводы. Крупнейшие из этих банков, их около 2000, формируют маркетмейкеров. То есть банки, которые формируют валютный рынок, вот эту сеть. Ну, такие как Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank, UBS, там Barclays, ну и так далее, вероятно, слышали о многих из них. Ну, или имейте даже счета в некоторые из них, но, ну, скорее всего, на других уровнях, которые занимаются немножко другим. К ним относятся market user, то есть коммерческие банки второго шалона, а также брокеры, специализированные финансовые организации, проводники приказов на покупку и продажу. То есть, в принципе, эта структура не более сложная. Ну, скажем, это просто ну, вот банк, так проще. С первого взгляда может показаться, что вот у этих прямой интерес к спекулятивным торгам. То есть, заработать на ценовых колебаниях. Но это отнюдь не так. Данные организации являются своего рода мостами между клиентами, за что берут свои комиссии. Зарабатывают они хорошо, конечно же, и постоянно, но за счет комиссии оборотов клиентов. За любую денежную операцию клиент платит комиссию, будь то перевод, покупка или продажа. Например, клиент покупает там 10 тысяч долларов в обменнике. Грубо говоря, банк это обменник, просто крупнее и там больше деталей, что он там еще делает. Для смысла, для понимания, это просто обменник. Значит, купил 10 тысяч долларов. Комиссия, ну, купил 10 тысяч долларов по цене продажи. В это же время другой клиент Продает 10 тысяч долларов, но уже по второй цене, по цене покупки. Соответственно, обменник зарабатывает за счет разницы этих двух цен. Независимо от, от того, с какой целью клиент купил валюту, с целью спекуляции, то есть на второй день совершить обратный обмен и заработать на изменении цены, да, на курсовых колеба колебаниях, или чтобы поехать отдыхать в другую страну и иметь при себе наличность данной страны. В любом случае обменник заработал. Таким же образом действуют крупные банки. Они зарабатывают на комиссии. Им нет необходимости спекулировать валютой. В противном случае они станут уже не банками, а фондами. фондами да? То есть они могут иметь какие-то подразделения, фонды и так далее. Но сам по себе банк он занимается совсем другим. И вот следующий участник рынка это инвестиционные фонды. Это организации, которые привлекают инвестиции под малый процент но, как правило, больше, чем банковский депозитный, непосредственно для спекулятивных целей. В зависимости от фонда они могут торговать на высоколиквидных и волатильных рынках, умеренных или долгосрочных. Но чаще всего они используют какую-то стратегию и разного рода портфели, что и приносит им определенный небольшой процент прибыли с расчетом погашения процентов инвесторов. Трейдеры ли они? Если у них спекулятивный интерес? Ну конечно же есть, это и есть крупные трейдеры или гиганты Вероятно некоторые из вас слышали о таких личностях, как Уоррен Баффет и Джордж Сорос Это самые знаменитые трейдеры на данный момент То есть Баффет это оракул Ара, из Амахи, как говорят Прозванный так за свои долгосрочные верные прогнозы, заработавший постоянно, ну, состояние на торгах, на бирже и включенный в десятку самых богатых людей Forbes. Мало Малоизвестен к широкому кругу лиц. О а Соросе же знают многие, то ли благодаря его благотворительной деятельности, то ли из за его влияние на политику некоторых стран, ну и с разного рода оценки его самого как личности, как персоны, но для некоторых стран, как философа, как экономиста, трейдера, миллиардера, мецената, ну и так далее. Но одного у него не отнять. Это один из самых влиятельных по прогнозам, опыту и прибылям мировой трейдер. Свое состояние он заработал непосредственно на трейдинге, Самый известный случай был в 1992 году, когда он заработал на футе стерлингов около 1 миллиарда долларов, продав его в нужный момент. Ходили слухи, что он э, и воздействовал на его падение путем СМИ и других манипуляций сознанием. Можно посмотреть в YouTube, есть определенный ролик, как это все происходило. Очень интересно. Других участников рынка, так как мы уже говорили, самостоятельно манипулировать ценой невозможно. Даже у Сороса, у многих нет таких денег. Но, вот если вопреки законам манипулировать всеми участниками, то тогда толпа издвинет цену, то есть объявил э, при этом он очень хорошо понял поведение министра финансов, который объявил два раза за день повышение ставок. Э, там министр финансов, это как, он меняет ставки Центрального банка, кредит. На фундаментальном анализе мы об этом поговорим. Э, значит, он поменялся два раза за день ставки. Было понятно, что государственные деятели в панике. Все трейдеры продавали фунт, и фунт продолжал падать. Зарабатывали все, абсолютно все трейдеры. Вот именно поэтому важно понимать принципы торговли. Только в этом случае будет возможность управлять капиталом в направлении движения цены толпой, которая тоже руководствуется принципами трейдинга. Само собой разумеется, что инвестиции в фонды это хороший вид инвестиций, но для ленивых, так как большую часть прибыли забирает сам фонд, а риски берет на себя конкретно инвестор. То есть ну, не бывает такое, что без труда прям выловить рыбку из пруда. Чуть-чуть надо, как бы лучше чуть-чуть заворочиться, но зарабатывать на реальные деньги, чем инвестировать в фонды и ждать у моря погоды. Потому что и фонды иногда как бы, двигаются не так, как надо. Ну и тем более им надо им сначала кушать. Следующее, это страховые и пенсионные фонды, следующий участник рынка, то есть, грубо говоря, для понимания, участник рынка это любой, даже и тот, кто поменял один доллар, мы говорим про тех участников, через которых проходят огромные суммы, огромные объемы денег, они привлекают конкретно деньги. Страховые и пенсионные фонды, они же тоже привлекают деньги, но они привлекают инвестиции для пенсионных выплат и выплат по страхованию. Как правило, они инвестируют в долгосрочные какие-то активы, им запрещены краткосрочные сделки, то есть э, они не могут там дейтрейдингом заниматься, то есть каждый день торговать, потому что они сопряжены с более высокими рисками. Соответственно, трейдерам назвать их в принципе можно, но не валютными, то есть они не работают на валютных рынках. Валютные рынки более подвижны с более высоким коэффициентом прибыли и рисков. Но инвестировать не обязаны, иначе сбор денег может обернуться до них крупной проблемой. Деньги должны работать, Инвести... ну, ведь инфляция иначе съест. Инвестируют они чаще всего в разного рода долгосрочные проекты, такие как строительство недвижимости, зеленую энергию, голубые фишки, ну и так далее. Во все то, что не рискованно и очень мало прибыльно, конечно. Следующие участники это транснациональные компании. Это крупнейшие мировые корпорации. Как правило, это экспортеры и импортеры для смысла и понимания, занимающиеся производством и торговлей товарами и услугами. Спекулятивный интерес у них, конечно же, есть, но не по отношению к валюте, а к товарам и услугам. Необходимость в обмене валют у них всегда есть. При этом и желание как-то влиять на цены тоже. Импортеры заинтересованы в высокой, высокой цене местной валюты. Экспортеры в низкой за которую потом покупают иностранную. Значит так: Первый закупает материалы за границей, а продают внутри страны в местной валюте, за которую потом покупают иностранную. Чем выше цена местной валюты, тем больше иностранной валюты можно купить, и, следовательно, и товаров для импорта. Вторые экспортеры делают наоборот, они продают в иностранной валюте, да, то есть они экспортируют. Иностранные. Если цена иностранной валюты высока, экспортер получает больше местной валюты за нее. В итоге, да, ведь он возвращается в страну и закупает уже местную валюту, чтобы опять произвести, чтобы опять экспортировать. Обеим сторонам интересно как-то повлиять на рынок или если не повлиять, то хоть воздержаться от некоторых обменов по невыгодным ценам, но они не могут остановиться и ждать благоприятного курса, да, то есть потому что там упала улета или, или поднялась, который постоянно находится в движении. Все же у них не разовое мероприятие, а систематическое, поэтому ждать и ориентироваться на курс им невозможно, так как есть контракты, поставки со своими сроками, штрафами за опоздание и так далее. Так что данная группа участников спекулятивного интереса на валютном рынке конкретно не имеет, не их это профессия. Дальше, следующий участник это туристы и другие частные лица. В каждый момент времени в определенных странах мира есть множество туристов которые меняют деньги, да? то есть всегда, ну, пока сейчас пандемии может быть, чуть-чуть снизился уровень, но по большому счету тоже есть определенные э, определенная ниша, скажем, ее немножко уменьшили, на самом деле, во время пандемии, но тем не менее она осталась, э, или еще бизнесмены во время деловых каких-то туров, они тоже меняют валюту, да, то есть всегда какой-то обмен денег происходит. Спекулятивный же интерес, конечно, у них ну, у них его нет, логично. Цели у них другие. Турист не отменит поездку, исходя из того, вырос ли курс валюты в страну пребывания или упал. Естественно, и бизнесмен, который едет на переговоры ну, или по другим делам, будет покупать необходимую иностранную валюту вне зависимости от ее цены. И те, и другие, конечно, участвуют в рынке, при этом занимают немалую долю, особенно трейдеры, которые едут отдыхать, <свят> но точно в тот момент времени у них нет спекулятивного интереса. Хотя многие трейдеры могут работать откуда угодно, имели лишь компьютер и интернет, которые сейчас везде есть. Но все же на отдыхе работает меньше их количества, и далеко не все туристы трейдеры, естественно. Так что это прослойка опять же. Следующая и последняя группа участников – это, конечно же, трейдеры. Именно средние и мелкие. да, То есть большие трейдеры – это фонды, то есть средние и мелкие трейдеры это мелкие трейдеры это трейдеры оперирующие активами там, от 10 до 100 тысяч долларов средние трейдеры это трейдеры оперирующие от 100 тысяч долларов там, до миллиона в принципе до, до, до, до, до 10 миллионов думаю можно э, даже не задаваться вопросом есть ли у них спекулятивный интерес естественно, из, естественно есть из всех групп участников как видите на самом деле да то есть их по сути э, 6. Из тех групп участников э, спекулятивный интерес есть у, у двух. Э, что и дает очень большую долю вероятности осуществления правильных прогнозов на основании определенных тор, торговых алгоритмов. Интересным остается факт, что мелких и средних трейдеров не так уж много, поэтому они находятся в одной группе. Дело в том, что в 90-х на валютном рынке, ну, до 70-х, Годов, кстати, до 90-х на валютном и до 70-х на фондовых рынках торговали только крупные трейдеры. Да? То есть мелких трейдеров вообще нет. Сама профессия трейдер казалась недосягаемой в силу того, что финансовые рынки, как мы говорим, говорили ранее, это оптовые торговые площадки. И торгуют на них только оптом и только крупные игроки. Следовательно, чтобы торговать на биржах был необходим большой капитал позволяющие оперировать стандартными рыночными объемами, которые составляли большие контракты финансовых инструментов. Цены на оптовых площадках всегда ниже, чем на розничных. Логично, например, купить валюту на международном валютном рынке и купить в обменнике возле дома. Две разные вещи, две разные цены. Ну, так же самое, как купить там, бутылку воды в магазине, купить бутылку воды, ну, то есть коробку воды где-то там на оптовой базе. Да? То есть разная ценовая категория. Для того, чтобы увеличить клиентскую базу и получать больше комиссий, банками была спроектирована система маржинального кредитования, впоследствии получившая название маржинальной торговли. Вот об этом и дальше пойдет речь, то есть про маржинальную торговлю. Итак, маржинальная торговля это создана для трейдинга система кредитования позволяющие торговать объемами, значительно превышающими инвестированный капитал за счет использования средств финансовых использований.